Лаборатория Касперского объявила о всемирном запуске бесплатного антивируса. Выпуск приурочен к 20-летию компании. По словам Касперского, бесплатный антивирус представляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не конкурирует с платными версиями. Инициатива Касперского для нас не была новинкой. просто На днях они подвели итоги своей инициативы, которая была запущена в начале 2016 года. Тогда компания выступила с инициативой, инициировала опрос пользователей, были определены ее основные элементы, которые... Пользователи хотели бы включить в так называемый в припакет бесплатный пакет от компании Касперского. В бесплатном антивирусе будут доступны файловые, почтовые и веб-антивирусы, а также автоматические обновления самозащиты и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение пользователей в интернете. Арина Михайлова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.